Всем привет, ребят! Сегодня с Женьком катаем. Опять в очередной раз он вырвался, по крайней мере. Спасибо огромное ему, потому что за счет его мы и прошивку, в общем-то, и катаем как таковую. Чтобы вам потом, ну, у вас было все хорошо. Сейчас мы находимся... Ну, сегодня же у нас 12 уже, да, число, блин? Да, 12 января. Катаем опять же по Джедаю всю эту тему. Находимся за городом далеко. И вот тут по таким дорожкам ездим. Снежным. С пробуксовочками. Ну и режимных точек уже накатали так прилично, блин. Тут вообще ни живой души, никого нету ездили по каду и везде мы. съехали сюда от города уже в курортный район туда это уже какой район у нас блин? это уже вот это уже... Мы уже не питер блин это, это получается перед, перед каменкой ну, а ну да да вот выборский выборский да ну под выборгом грубо говоря как таково ну и здесь вот по таким дорожкам катаемся снег идет снега опять же насыпала Правда, тут что-то откуда столько машин на встречку? Что-то вообще понять не могу. Как наживилась, ну да. Не было, не было ну в общем как-то вот так вот. Ну соответственно, опять же тут снимать нечего, как и в прошлые разы. Я говорил, что ну, кат... просто катаемся на подготовленной прошивке, которую я подготовил с учетом всех предыдущих откаток наших. И чтобы нивелировать вот этот э, погрешность э, смеси, как можно, ну, чтобы она чуть-чуть попадала. И каждый раз я ее применяю, заливаем вот эту обкаточную прошивку уже с учетами всех вот этих наработок. И опять катаемся, опять логи собираем, опять, блин, обрабатываю, опять катаемся, блин, ну, и так далее, блин. Ну, и плюс ребята испытывают... Э, э, в других городах я им скидываю, чтобы они попробовали и рассказали, потому что, опять же, разные условия, разные температуры и разные мнения, опять же, стили езды разные. Так что вот. А в Питере мы получается, вот Женя больше всего ну, помогает, уделяет времени, ну и Дима приезжает, периодически тоже ему заливаем и на нем откатываем. Может, на днях, кстати, он тоже заедет, я ему подготовленную прошивочку сделаю, чтобы он рассказал, что и как а что это за озеро тут такое? Какое-то... Тут только что было написано, я не помню. Какое-то здоровое, бля. Ну, ладно. А потом по карте посмотреть. Ну, да. Что-то там было написано, озеро какое-то. Ну, вот. И... Так что вот такие вот у нас темы. Что мы делаем? Мы вкручиваем... Делаем прошивку евро-ноль. Так что мы не работали у нас оба датчика кислорода. Вместо первого датчика кислорода вкручиваем широкополосный датчик кислорода с, со своим контроллером, который у меня по Bluetooth передает данные о смеси, ну, через Bluetooth в аккуджай как таковой. И вот здесь, соответственно, отображается по широкополоске какая смесь на данный момент. То есть вот это заданное, это действительное и соответственно все это логируется в нынешнее время как бы благо решат спасибо огромное ему сделал что через 2534 адаптер работает в данном случае у нас используется scanmatic pro на нем показало самое лучшее время опросов где-то порядка 90 миллисекунд пакета летают как Решат сказал, что там максимально вообще 80, то, что в протоколе записано, ну, быстрее там 80 быть в принципе не может. У нас где-то, ну, 90, максимум 100 миллисекунд, судя по картинке, сейчас чуть сделаю, не видно нифига. Вот он, 90, 100, 90, 100, не знаю, будет вам видно. Ну, и, соответственно, все эти параметры сейчас закидываем и обрабатываем. Как я и говорил, вот заданная смесь, вот действительное отклонение идет в богатую сейчас. Ну, опять же, это в таких режимных точках, э, на малых нагрузках и на средних оборотах всегда. Почему-то я правлю, вроде поправишь, она плавает постоянно в этом диапазоне. В больших нагрузках вообще все четко попадает. Ну и каких-то более открытых драселях при более высоком давлении. Ну, как-то, в общем, так. Ладненько, в общем, тут больше снимать-то и нечего. Не забываем ходить под видео на Драйв Контакт, там, соответственно, ссылки. Жмем колокольчики, подписываемся и смотрим другие видосы, в общем. Всем пока, да, и до новых встреч.